Здравствуйте, я напоминаю, что сегодня мы говорим об оценке эффективности e-mail рассылки. Зовут меня рыс Александр, я руководитель интернет-академии e-почта. Проект довольно новый, но мы стараемся делиться знаниями и опытом. e-почта – это проект, который занимается сервисом и программным обеспечением для e-mail и SMS-маркетинга. Если вы не знакомы с нашим продуктом, то милости просим, можете ознакомиться на нашем сайте. Кратко опишу о том, о чем мы сегодня поговорим. Первое – это критерии эффективности рассылки. Тут мы опишем, каким параметрам оценивать рассылку, какие должны быть цифры, статистика, что стоит учитывать в том или ином случае. Также мы кратко опишем и разберемся, что такое АБ-тестирование и как его проводить также мы скорее интерактивная часть будет полагать в том что мы проследим такую среднюю статистику по сферам деятельности Какие вообще в email маркетинге можно достигать результаты какие цифры обычно в среднем получаются и на что можно рассчитывать. И, конечно же, в конце ответы на вопросы и краткий анонс следующего вебинара. Итак, пойдем дальше. Я хотел бы начать наш вебинар с целей рассылки. На самом деле, в зависимости от того, чего мы хотим достигнуть с нашей рассылкой, у нас могут быть разные цели и, соответственно, разные параметры оценки наших рассылок. То есть в первую очередь, в основном, очень популярный вариант рассылки это проинформировать. Конечно же, в первую очередь мы хотим с помощью e-mail рассылки донести какую-то информацию. Будь то информация о наших новых продуктах, об услугах, или, возможно, это наше мероприятие какое-то, или тому подобное. Также среди целей рассылки мы можем... У нас может быть цель получить отклик. Если, если у нас цель проинформировать, то, скорее всего, наш ключевой показатель, по которому мы будем определять эффективность нашей рассылки, это просмотры. Потому что информация, которая у нас в письме, человек, который зашел в это письмо, то есть он уже ознакомился и, в принципе, цель наша уже достигнута. Но если мы хотим получить отклик, например, узнать, что конкретно человеку интересно, что он хочет в данный момент получить, то есть это, возможно, какой-то товар, услуга или информация, то тут уже скорее мы будем в письме предусматривать какую-то интерактивность, и в итоге у нас, возможно, это анкета будет, возможно, ну, как бы... Простой вариант Google анкета или, или переход на сайт, и там заполнение каких-то полей анкеты и тому подобное. Тут мы уже больше будем ориентироваться на переходы. Также мы можем напоминать о том, что человек, возможно, сконтактировал с нами, но не завершил покупку. И потому мы напоминаем человеку, что он у нас заинтересовался товаром, но не осуществил покупку. Также мы можем сопровождать e-mail письмами непосредственно продажу, покупку. Очень эффективен e-mail, когда мы хотим вернуть клиента. То есть тут тоже какой-то должен быть элемент интерактивности. И, конечно же, с помощью e-mail рассылки мы в итоге можем формировать лояльность. Это тоже... По... Одна из целей рассылки, которую мы можем преследовать. Это далеко не весь список рассыл... целей рассылки, но мы должны понимать, что для... в зависимости от того, чего мы хотим достигнуть своей рассылкой, мы должны рассматривать разные показатели и делать разную оценку. Давайте перейдем непосредственно к, к тому, к самим показателям. Да? Вот основные, я, вы видите на слайде показатели, и что оценивать и по каким показателям это проверять. То есть Мы можем в первую очередь оценивать качество базы и сервиса. Это, то есть это мы можем оценить по том, насколько вообще у нас эффективна есть доставляемость. То есть количество доставленных писем, это у нас уже показывает, насколько качественная у нас база. И, соответственно, мы потом эту базу фильтруем. Дальше на примерах, это будет показано. Также мы можем оценивать и тестировать имя отправителя, тему письма, персонализацию, время отправки. Все, все эти моменты у нас оцениваются количеством открытий. То есть мы можем протестировать. Ну, об этом детальнее дальше. Я не буду на этом на самом деле сейчас устанавливаться. То есть все элементы письма мы можем оценить и проверить, насколько они действительно работают, насколько действительно они интересны для аудитории, насколько они активизирует аудиторию для того, чтобы она открывала письма, читала, переходила на ссылки и тому подобное. Все это мы можем отследить по количеству открытий писем. И непосредственно сам контент, дизайн, тот же самый путем, возможно, call to action, да, то есть призывов переходить на сайты посмотреть детально и тому подобное, множество есть вариантов. Это мы отслеживаем по количеству переходов по ссылкам, click-through rate, так называемый, и карта переходов по ссылкам. Дальше мы рассмотрим все эти показатели детальнее на примерах. Да? То есть, примеры будут на базе нашего сервиса, но, на самом деле, Подобная, подобная статистика, я думаю, есть и принята во многих, в e-mail маркетинге практически у всех. Смотрите, основные, конечно же, показатели, это первое, количество открытых писем, то есть писем, которые прочли. И также второй, ключевой показатель, это количество переходов. Вот. Мы видим статистику, которая показывается на примере нашего сервиса и почта. Вы можете просмотреть, сколько, какой процент людей прочли ваши письма и какой процент непосредственно перешло по ссылкам внутри письма. Тут мы в первую очередь должны, конечно же, оценивать вообще по базе, да, то есть вот данные показатели 55 процентов, да, вот 27 процентов переходов, это рассылка, которая целевая. Ну, Янина пишет, что хорошее у вас переходы. На самом деле, надо ну, то есть очевидно, что рассылка небольшая, то есть она целевая, то есть это люди, которые уже подписывались на вебинар ранее и сейчас я им непосредственно присылал напоминание. Это напоминание, кажется, с прошлого вебинара. То есть некоторое количество людей подписалось на то, что они пойдут на вебинар. Соответственно, я им отправил напоминание, 55% прочли и 40 человек перешли по ссылке. Надо понимать, что даже люди, которые подписались именно на ваш вебинар, и они вроде как хотели получить уведомление, конечно же, чтобы не забыть его посетить. Даже в этом случае два человека все-таки отписались от рассылки. То есть надо понимать, что от этого вы даже, если у вас целевые рассылки, то есть не избежать того, что человек может отписаться от них. Это нормально, возможно, он передумал, интересы у него уже ну то есть не те, он передумал идти на ваш вебинар и он просто отписывается, то есть это нормальный процесс, да и вот мы видим, что даже один человек нажал, что это спам, ну это немножко странно, когда человек получает целевую рассылку и нажимаем, что это спам, но такое бывает, от этого никто не застрахован, и вот мы видим, что 147 человек получило письмо и один человек нажал в спам, ну то есть это нормальный показатель, ну, то есть как бы от этого никуда не убежать. Идем дальше. Проблемы доставляемости Вот я на самом деле поговорили о хорошем, но есть и плохие моменты. Вот у нас всегда показывается, сколько писем отправлено и сколько писем доставлено. Вот на данном слайде вы видите э, случай когда база не очень хорошая на самом деле, то есть это э, тоже э, так бывает. Он, в этом случае там была она действительно большая база, но она была не совсем э, чистая. И э, на этом примере мы можем рассмотреть, какие проблемы доставляемости есть. Э, наш сервис э, и почта также отслеживает проблемы по возможности максимальное количество. Часто в базах, которые не, не совсем честным путем собраны, бывают проблемы в плане того, что адреса, которые там существуют, они нерелевантны. То есть, возможно, они изначально неправильные, возможно, они перестали существовать, хотя раньше то есть, они не были, но база в любом случае устаревает, даже если она качественно и правильно собирается, на чем мы настаиваем, то даже там случаются адреса, которые не существуют. Возможно, это домены, которые не существуют больше, если это был корпоративный, возможно, сайт, и компания перестала существовать, то, соответственно, домен этот тоже перестает существовать также если база не очень хорошая то есть вы можете получить подоставляемости такую такие проблемы как отклоненость с сервером спам адресат считает спамом и тому подобное есть некоторые ну, есть уникальные случаи когда почтовый ящик переполнен это тоже возможно вот мы Да, да, да. Вот не пишет, что опечатки есть всегда, это действительно так. Даже вот мы видели приглашение на вебинар, которое я отправлял слайдом ранее. Отправил, отправлено было 148 писем, 147 пришло, одно, видимо, было неправильно указано. То есть это нормальный процесс, конечно же, эти моменты надо минимизировать. И для того, чтобы впредь у вас не было таких проблем с доставляемостью, как показано на слайде, вы можете ну, в нашем сервисе непосредственно все вот эти показатели, все столбики, вы можете нажать на них и непосредственно получить список адресов, по которым отправка не удалась. Все эти адреса должны быть удалены. Ну, то есть это понятно, да, то есть все адреса, которые, на которые вы, вы не смогли доставить, которые там не прошли по каким-либо каким причинам, вы должны чистить базу и обязательно улучшать свои показатели. Идем дальше. Время доставки также важный момент. Смотрите, ну, когда вы отправили рассылку, то наш сервис также отслеживает полностью график активности подписчиков. Видите, отслеживается открытие и переходы по ссылкам. Соответственно, вы можете посмотреть, когда человек открывает ваше письмо, когда это случается чаще, в основном, конечно же, Сразу после рассылки большинство открытий происходит, дальше открытий и переходов все меньше и меньше. Но на самом деле надо учитывать, что действительно вот даже напоминание о вебинаре, оно потом устаревает. Люди мне часто пишут потом, извините, пропустил ваш вебинар. Напоминаю, что все можно найти у нас на Академии интернет-маркетинга и почта. Это такое небольшое рекламное отступление. То есть вы можете по графику посмотреть, когда открываются ваши письма. И, конечно же, отправлять их стоит в то время, когда человек взаимодействует со своей электронной почтой. Очень много вопросов по поводу того, когда лучше отправлять письма. Это, ну, скорее всего... Дарья вот спрашивает, это а напоминание за час до мероприятия эффективно? Ну, на самом деле, вот у нас Академия существует не так давно, и мы тоже находимся в стадии тестирования, когда мы отправляем напоминание. Сейчас вот напоминание за 30 минут мы отправляем, но, возможно, за час это будет эффективнее, потому что не все успевают, Перейти по ссылке, не все успевают открыть письмо. Не, ну, лич, ну, многие, которые, то есть многие активные пользователи у них в рабочее время всегда почта открыта. И, конечно же, если мы напоминаем за полчаса то идут ну, то есть, прямые переходы сразу. Потому, конечно же, ну, самых активных пользователей почты вы можете активизировать прямым письмом за, ну, за 30 минут до вебинара. Это, во-первых, и удобно для активных пользователей, и довольно эффективно. Возможно, лучше за час предупреждать этот вариант тоже возможен. Но в любом случае напоминать надо, потому что в наше время, когда, когда люди действительно сталкиваются с массой информации и массой дел практически всегда, то, конечно же, лучше напоминать. Потому что мы пробовали просто анонсировать два раза, то есть анонсируем буквально там за 3-4 дня и потом за день до вебинара, эффективность очень слабая потому что действительно надо напоминать в тот же день и конечно же ну за час да это скорее всего вот и не напишет действительно оптимальный вариант за час напомните если это мероприятие так не будем останавливаться но вообще по тому когда отправлять письма то Существует много споров, конечно же, все зависит от вашей сферы деятельности, но, скорее всего, что если письма и контент, и ваша услуга, товар больше связаны с рабочими моментами, то, конечно же, вы отправляете в будни, и, скорее всего, что лучше отправлять утром, чтобы человек успел обдумать, то есть решение посоветоваться, возможно, и купить информацию, ну, ну, то есть купить товары, услуги. Если это, например, какие-то развлекательные мероприятия, то возможно, возможно, это ближе к концу недели лучше рассылать, или если это отдых. Но все же надо опыт показывать, что ну, в, будние, в будние дни все-таки Человек больше открывает письма, потому как на работе почта в основном у людей-пользователей открыта, и именно поэтому, конечно же, то есть уикенд в этом плане немножко отстает по показателям. Также у нас на нашем сервисе доступна карта открытий, то есть эта карта показывает, с какой стороны человек зашел, ну, если у вас... Более масштабированный бизнес, то, конечно же, это очень интересный показатель, который позволяет просмотреть, откуда заходят пользователи, все это кликабельно, вы можете, если, например, у вас рассылка по тем же мероприятиям или специфический товар для разных рынков, то вы можете это все отсегментировать для пользователей, для клиентов с России, например, отправить один вид предложения для пользователей из Украины, Белоруссии и Казахстана, другой вид предложения. То есть это все позволяет сегментировать улучшать, и улучшать эффективность. Карта кликов на самом деле один из самых интереснейших инструментов, который помогает нам определить именно в контенте, в дизайне самого письма, что лучше работает на вашего потенциального клиента, что ему больше интересно и на что он кликает, да, переходит. Вот тут я просто своих несколько примеров отправил по тем же вебинарам. Мы... Надо понимать, что действительно улучшенный дизайн, если это кнопка, а не просто ссылка, да, то есть, ну, и вообще я настаиваю на том, что просто ссылки вставлять, чуть, ну, стараться избегать этого, делайте или просто гиперссылку, или еще лучше делайте вашу ссылку кнопкой. Это все-таки импонирует человеку, он нажимает на кнопку, соответственно, переходит, это действует, это увеличивает эффективность. Дальше также, ну вот, тоже один из наших вебинаров. Все-таки тут я экспериментировал и вставил ссылку, например, с YouTube. Она тоже накликабельная, была довольно хорошо. Ну, YouTube это понятный канал, и потому эту ссылку, то есть я позволил... Ну да, действительно, я Янина говорит, что открытые ссылки считаются, считаются спалом многие, многие почтовики. Есть такой вариант, в плане эксперимента поставил открытую ссылку на YouTube, но, как я уже говорил, этого лучше не делать, лучше делать гиперссылки. Некоторые моменты также, если вы рассылаете шаблон письма с Картинками, то тоже желательно картинки. Если это особенно картинка товара, то вставьте ссылку. То есть картинка это тоже должна быть кликабельной частью вашего письма, чтобы человек посмотрел, например, на мобильный телефон и сразу перешел туда по ссылке. То есть это увеличивает сразу эффективность, конверсию, ну это понятно. Также очень хороший инструмент, когда вы, например, если у вас есть какое-то видео, да, то есть или видео тренинги или и тому подобное, то лучше, или обзор, например, какого-то товара, то как вставлять это в письмо? Конечно же в видео само вы не вставите письмо, но... Тут эффективно очень сделать принтскрин, screen да там например с ютюба сделать принт screen вставить и просто ссылку ну, сделать гиперссылку с картинки на это видео это работает человек видит карт ну print screen экрана с ютюба, нажимает на него переходит непосредственно или в youtube или возможно на ваш сайт где это видео есть такие вставки с принт-скрином видео, очень эффективны и кликабельны. По ним переходят очень интенсивно. Так, Друзья, давайте перейдем к некоторой статистике. Я уже говорил, что действительно очень статистика зависит от того, какая сфера бизнеса у вас, насколько у вас чистая база, насколько целевые письма, предложения. И, конечно же, Относ, очень относительные есть цифры, но вот мы с некоторыми иностранными коллегами пробовали свести кое-какую статистику, мы, мы это еще делали несколько месяцев назад, немножко нашумевшая такая статистика, ну это понятно, потому что на самом деле действительно все относительно, но вот Усредненные цифры мы хотим представить, на самом деле, по, э, хорош, по e-mail маркетинговым компаниям. Да? Э, исходные данные, то есть анализировался э, один год, э, 25 сфер деятельности, полтора миллиона писем было задействовано. И э, усредненные данные, э, то есть мы понимаем, что это 2014 год, э, частично оценен, и данные за 2013 год то есть сразу скажу что рассылки улучшаются процентные показатели улучшаются Но на данный момент уровень открытий в среднем по email компании это 21 22 процента то есть это тот процент открытий писем в вашей рассылке да? процент переходов по ссылкам это около 3 процентов да, до 3 плюс процента отписавшихся 0,53 ну где-то так пол процента да, допускается соотношение переходов к открытиям также вы можете высчитать и контролировать это это порядка 14 процентов соотношение отписавшихся к открытиям около 2 процентов, процента да. Друзья, давайте напишем, если у кого-то есть опыт использования e-mail рассылок, возможно, вы поделитесь какими-то цифрами, какой у вас процент открытий и процент переходов по ссылкам. Давайте вот эти два ключевых показателя, возможно, вы можете поделиться каким-то опытом. На самом деле вот эти данные это действительно хорошие email компании если у вас процент открытий больше то или это целевые переходы или это действительно хорошая email рассылка которая на самом деле похвальна, потому что по рассылкам которые у нас случаются на опыте работы нашего сервиса то ну, мы не средний показатель по именно по нашему сервису немножко меньше потому что достичь качественной рассылки с уровнем открытия постоянным там, 2, больше 20 процентов и проценты перехода в больше 3% ну это действительно надо иметь хорошую и e mail компанию и действительно продумано и качественно составлять и отправлять письма вот янина которая я напоминаю работает в сфере e-commerce она делится вот данными что у нее открытие порядка 20 процентов и переходы 5%. процентов ну, но на самом деле это очень неплохой показатель ну на самом деле да, Янина молодец, ну, так держать. Я думаю, что с этим показателем, конечно же, email маркетинг маркетинг будет эффективным. То есть, вот открытие, переходы по сферам, тоже очень усереденный вариант, конечно же. Тут надо все воспринимать так, немножко скептически и с опаской, но все же как-то сравнить со своими показателями можно. Вот еще показатели подписки. Ну, вы видите, что IT и сфера и маркетинг лидируют. Это действительно такие... Я думаю, что это связано с тем, что люди четко понимают, в чем они заинтересованы. Если больше им какая-то сфера неинтересна, то они сразу отписываются от e-mail рассылки. Ну и соотношение переходов к открытиям. Опять же, то есть государственный сектор лидирует, но ну это понятно из-за обязательности таких рассылок. Дальше онлайн-услуги, это связано, скорее всего, с тем, что открыть и перейти сразу на какие-то онлайн-услуги это про просто и понятно то есть не надо никуда не ни ходить не ни дополнительно ничего заказывать никаких действий не надо предпринимать именно поэтому онлайн-услуги в этом плане имеют большой процент ну вы все видите на экране вы можете сравнить свои показатели с средними надеюсь что эта информация было для вас полезно, потому что на самом деле очень часто спрашивают о показателях, а какой-то процент это нормально или не нормально? Надеюсь, хоть немножко ответили на этот ваш вопрос. Переходим к обо-тестированию. Кратко расскажу, то есть я думаю, что в большинстве вы знаете, что такое АОБ-тестирование или он же сплит-тест, это метод маркетингового исследования, где применяется несколько видов воздействия на целевую аудиторию с отличием в одном или нескольких элементах и это все делается для того, чтобы определить более эффективный вариант в данном случае рассылки, но вообще это применимо к любым, к любым маркетинговым исследованиям и даже шире зачем тестировать тут все понятно мы анализируем тем самым целевую аудиторию повышаем свои показатели выбирая лучший вариант и соответственно повышаем конверсию ну конечно же тестируем мы ради того чтобы лучше понять что интересно нашим пользователям да. как это сделать Краткая инструкция, да, то есть в первую очередь, конечно же, вам нужен сервис, потому что вообще все, что я рассказывал, отследить все, на каждом этапе свою рассылку, ну, для этого надо именно сервис, который занимается этим специализированно и предоставить вам эту информацию. Если вы будете сами заниматься рассылкой, то, конечно же, это будет проблематично. Выбирайте сервис, и тогда вся рассылка под контролем. Для этого вы, для того, чтобы протестировать ваши письма, вы выбрать надо один элемент для теста. Конечно же, если вы два разных абсолютно письма отправите, то непонятно, что конкретно воздействовало на аудиторию. Именно для этого надо один элемент для теста выбрать. Например, это может быть время отправки, или это может быть тема письма. Или это может быть какой-то call to action, разные в двух письмах. То есть все элементы вы оставляете одинаковыми, а один выбираете для тестирования, который разный, разный в этих двух письмах. Разбиваете, ну это усредненный вариант. То есть мы рекомендуем разбивать базу на 20, 20 и 60%. В итоге первый вариант вы отправляете на первые 20%. Второй вариант отправляете еще на 20 процентов и вариант который показывает лучшую эффективность лучшие показатели вы соответственно большинство базы 60 процентов отправляете с лучшим вариантом письма именно как вы добиваетесь лучшей эффективности ну тут все просто делайте рассылку оценивайте результаты в сервисе вся эта статистика вам будет доступна если вы пользуетесь нашим или другими сервисами специализированные они, они и мы и большинство других предоставляют информацию ну как пример например тест заголовка вот просьба написать вот такое письмо у нас на сервисе через наш сервис было отправлено угадайте какой заголовок победил первый или второй первый нужны визитки закажи бесплатно 50 визиток на принт клик и второе визитки для врачей всего за 399 рублей давайте напишем один или два как вы думаете какой заголовок был способствовал большему открытию писем напишите один или два я немножко сделаю паузу, для того, чтобы вы смогли написать. Вот я не напишу два, три варианта, три человека за первый вариант. Ну, Не буду долго тянуть интригу. На самом деле победил вариант номер два, визитки для врачей всего за 399 рублей, но на самом деле... Я тоже изначально подумал, что более эффективный может быть вариант номер один, так как тут возможность заказать бесплатно 50 визиток. Ну, мы привыкли, что у нас все любят бесплатность. Ну, как показал опыт, ну, тест, второй вариант победил. Потому, всегда тестируйте, потому что до конца мы не можем быть уверены, что получится лучше. да Янина победила. на то есть, результат тестирования у нас выглядит приблизительно вот так да то есть если вы тестируете например контент или какой-то call to action в середине письма вы можете выбрать или это открыть по открытиям победителя потом отправлять основную базу или по переходам определить победителя и отправить остачу базу вот как пример Отправляли два, две структуры письма. Там немножко разный был дизайн. Соответственно, победил, победил вариант первый, и именно с таким вариантом была отправлена часть базы. Ну, основная часть базы. Да, то есть, так мы получаем более эффективный вариант и более эффективную нашу рассылку. Все это в сервисе доступно. У нас Отдельно есть раздел об тест где вы можете это все протестировать. На данный момент все, друзья. Если есть вопросы, задавайте. У нас еще есть 10 минут, чтобы я постарался ответить на ваши вопросы. Возможно, вы какой-то опыт тоже свой расскажете по показателям. Это на самом деле интересно. Все рассылки смотрите на показатели и в итоге вы сделаете свои рассылки более эффективными. Они принесут больше результатов. И в качестве анонса я анонсирую, что в следующий вторник в то же время у нас уже не я буду докладчиком, а будет у нас Виталий Александров. Я думаю, что... Люди, которые занимаются e маркетингом, в принципе, думаю, его знают. Это в России очень известное агентство Out of Cloud, которое занимается e рассылками под ключ. Они большие молодцы, работают уже очень давно. Именно поэтому в следующий, в следующий вторник мы говорим о внедрении триггерных писем, об автоматизации e об автоматизации письма электронных e и рассылок, поэтому приглашаем, будем рады, если вы придете на следующий наш вебинар. На этом спасибо, переходите на наши вебинары, всегда рады, всегда рады поделиться знаниями и опытом.